Думали ли вы когда-то о том, какой будет ваша жизнь, если в ней вообще не будет никаких страхов, волнений и беспокойств? Просто представьте себе, что однажды вы проснулись и больше не испытываете никаких переживаний. И так на всю оставшуюся жизнь. Вам кажется, что это повлияет на Ваше состояние, то есть вы будете чувствовать легкость, не будет вот этого нервного напряжения, улучшится ваш сон, не будет проблем с аппетитом, с утомляемостью, каких-то дискомфортов возникающих в теле, но это только малая часть того, что вы получите, потому что каждое ваше решение, когда вы сталкиваетесь с жизнью, связано со страхом. И в большинстве случаев вы принимаете решение не в свою пользу, а в пользу того, чтобы убрать тот самый страх, который вас останавливает. То есть вы все время думаете, попробую что-то новое, ой, а вдруг не получится, или начинаете думать, как я могу изменить свою жизнь, делаю что-то новое, но это же неизвестность, как же я справлюсь, а что будет тогда, а что будет тут, ой, а вдруг это опять повторится. И все эти мысли постоянно в голове диктуют вам, что вам нужно делать, как вам нужно жить. Вы начинаете верить, что это ваши собственные мысли, ваши собственные желания, и таким образом вам кажется, что вы живете по своему сценарию. Но откуда же тогда у вас берется эта неудовлетворенность. Откуда тогда это желание жить другой жизнью? Откуда? А все дело в том, что понимаете вы это или нет. Но каждый раз, когда вы сталкиваетесь с чем-то новым в своей жизни, когда вам что-то предстоит, именно страх в первую очередь влияет на все ваши решения. Просто представьте, что если бы раньше у вас не было никаких переживаний, где бы вы были сейчас, чем бы вы занимались, какой жизнью жили бы, разве не той, к которой вы на самом деле стремитесь, разве не той жизнью, которой вы на самом деле мечтали, все это время мечтали. И вот сегодня в этом видео мы с вами поговорим о том, как убрать это эмоциональное рабство, как убрать эту зависимость от страха и как наконец-таки стать свободным человеком. Просто досмотрите это видео до конца. В нем я обо всем этом расскажу и помогу вам избавиться от всех этих проблем. У вас, может быть, сейчас возник вопрос, как же я избавлюсь от страхов, ведь это совершенно нормально. Животные даже его испытывают. Но мы сейчас с вами говорим о двух разных видах страха. И от одного вида избавиться невозможно, он нам нужен. А от второго вам необходимо избавляться, потому что он как раз ограничивает вашу жизнь. И никакой опасности для вас на самом деле никогда не представлял. Это все были игры вашего разума. И именно с этим страхом вам нужно справиться. Мы говорим о страхе сознательном. И подсознательным вот представьте что вы подходите к обрыву и огромная скала внизу океан и вы подходите все ближе и ближе к этому обрыву все ближе к краю что вы будете испытывать вы будете испытывать нарастающий животный страх. Это подсознательный страх, потому что ваше подсознание, ваш организм, ваше тело пытается сохранить себя живым и останавливает вас. То есть страх говорит, не иди туда дальше, это опасно. И чем ближе вы к краю подходите, тем сильнее нарастает страх. Это тот же самый страх который спасет вашу жизнь, который даст вам выброс адреналина в момент, когда вам нужно убежать от бешеной собаки, которая за вами гонится. Это тот страх, который позволит перепрыгнуть через огромный забор, даже если вы не занимаетесь спортом. Этот страх нужен был нам для того, чтобы спасти свою жизнь от саблезубых тигров. Но они уже не ходят у нас по дорогам. И если вы в подъезде вдруг услышали лай, то вы испугаетесь. Это тоже подсознательный страх. Однажды я шел по темной улице, где не было вообще никакого освещения, была узкая тропинка вдоль дороги, и я вдруг почувствовал что-то мокрое у себя на руке. Сказать, что я испугался, это ничего не сказать. Я просто был в шоке, но оказалось, что меня лизнула собака. Казалось бы, обычная ситуация, но подсознательный страх – тут же дал сигнал на то, что опасность, это опасно, надо избегать из этой ситуации. Поэтому с этим страхом нам не нужно ничего делать. Мы говорим о втором страхе, о сознательном страхе. Ваше сознание – это ваш оценщик, который все вокруг оценивает и анализирует. Это красиво, это плохо, это правильно, это неправильно, это вкусно, это невкусно и так далее. И вот эта оценка – это сознательная оценка – она и приводит к возникновению страха. То есть каждый раз, когда вы о чем-то думаете, у вас ничего не происходит плохого. Вам, например, что-то только предстоит, но уже возникает тот самый сознательный страх, который говорит, не иди, не делай. И вы, может, даже задаетесь вопросом, а что, собственно, опасного в том, что я пойду, например, на какую-то встречу, или что опасного, если я начну делать какой-то проект новый? Что опасного, если я подойду и познакомлюсь с девушкой? Что опасного, если я поеду на тренировку? Что опасного, если я начну правильно питаться? Что опасного, если я поеду куда-нибудь отдыхать? Нам кажется, что это совершенно нормальные вещи, но для многих из вас такие совершенно нормальные вещи провоцируют страх. И вы начинаете избегать этих ситуаций каким-либо образом. И именно такую злую шутку с вами играет ваше сознание. И именно с сознательными страхами мы сегодня будем работать над тем, чтобы как раз их убрать из вашей жизни. За 8 лет работы с тревожными расстройствами я понял одну очень важную вещь, что страх мы испытываем только здесь и сейчас – ну подумайте сами, мы не можем испытывать страх вчера, мы не можем испытывать его завтра. Все, что мы можем, это испытывать его прямо сейчас. Но как же он сейчас возникает, если сейчас ничего страшного не происходит? Даже сейчас, пока вы смотрите это видео, вы находитесь со мной в этом моменте, в моменте «здесь и сейчас». И прямо сейчас вы просто смотрите мое видео и ничего плохого не происходит но может ли у вас быть страх прямо сейчас конечно может почему все дело в том что как раз это отражает парадокс страха что возникает он здесь и сейчас но не на то что прямо сейчас происходит он возникает в двух противоположных направлениях и сейчас вы поймете что без причинного страха не бывает. То есть вы можете сидеть на диване, смотреть телевизор, у вас будет страх и у него есть причина. Дело в том, что первое направление, на которое вы реагируете, это ваше будущее. То есть это не совсем будущее, а ваши планы на будущее. Например, когда вы что-то собираетесь делать. Собираетесь куда-то пойти, где-то собираетесь оказаться. Чем-то собираетесь заниматься. Где-то собираетесь ну, что-то делать, как-то проводить время. То это в голове рисует план. Это примерно как взять здание и построить макет здания. Вот макет здания – это модель. И вот ваш план – это модель будущего. Как только вы такую модель создаете у себя в голове, вы планируете свое будущее. И в тот момент, когда вы начинаете видеть негативный сценарий в этом будущем, вы тут же получаете тот самый страх. То есть я нахожусь сейчас, записываю это видео для вас, но при этом я могу планировать после этого видео прыгнуть с парашютом. Если я реально планирую, потому что сейчас это плод моего воображения, и я если просто думаю о том, чтобы прыгнуть с парашютом, но не собираюсь этого делать, никакого страха это не вызывает. Но если бы мне реально сегодня предстоял бы прыжок, то просто планируя это, я бы уже испытывал беспокойство и мандраж. И это как раз связано с тем, что будущее для нас не определено. И вот эта неопределенность будущего провоцирует у вас возникновение страха. Именно потому, что вы видите только негативный возможный сценарий, и верите в этот сценарий, и вы настолько верите в этот негативный сценарий, что настолько, насколько вы в него верите, настолько и получаете страх настоящим. И я вас удивлю, но 80% ваших переживаний связаны именно с тем, какие планы и какие вы видите варианты в будущем. Это ваше восприятие будущего, это сознательный страх Восприятие будущего вызывает страх в настоящем. Но это только одно направление. Второе направление противоположное. Оно связано со всем тем, что когда-то происходило и было в вашей жизни. То есть, когда-то вы что-то увидели, услышали, почувствовали, вы что-то можете вспомнить прямо сейчас. Но даже если вы прямо сейчас что-то увидели, например, я увидел какую-то ситуацию, но даже... Через секунду это уже относится к прошлому, потому что момент настоящий уже уходит дальше, а все, что произошло, уходит в прошлое. И получается, что как только вы что-то вспоминаете из прошлого и объясняете себе то, что случилось когда-то одной пугающей причиной, то вы тоже будете испытывать страх. Очень простой пример для автолюбителей. То есть, когда у вас была когда-то авария, вы можете все время теперь бояться, садясь за руль, что снова случится авария. Почему? Потому что для вас это неопределенность, точно так же, как и для будущего. То есть, вы не понимаете, почему тогда у меня случилась авария. И в этот момент вы будете думать, а вдруг она может случиться в любой момент именно вот это а вдруг она может случиться в любой момент и есть объяснение того что тогда случилось авария. и поэтому прямо сейчас вы испытаете страх и вот в таких двух направлениях всегда лежат ваши переживания в настоящем чем больше планов на будущее вы воспринимаете негативно чем больше произошедших событий в жизни вы воспринимаете негативно чем тем сильнее вы будете испытывать страх в настоящем, тем выше будет ваш уровень тревожности. Когда мы говорим о страхе, нам нужно сейчас это делать максимально правильно. Потому что страх ⁇ это всего лишь эмоция. Это как некая эфемерная вещь, которая у вас появляется. Но всегда за любым страхом есть тревожное событие. Именно тревожное событие и есть тот самый ключик к избавлению от страхов. Потому что любой страх – это ваша реакция на тревожное событие. Что мы называем событием? Ваш план на будущее – это событие. То, что в жизни произошло, вы увидели, услышали, почувствовали, вспомнили – это тоже произошедшее событие. Если любое событие в жизни вы воспринимаете как опасное, то оно будет вызывать страх. Представьте себе ситуацию, что два путника идут по дороге. Один все знает про змей, другой ничего не знает про змей. И вот они идут по дороге, и перед ними выходит змея, выползает. И человек, который все знает про змей, он знает, что эта змея питается мышками. Как вы думаете, вот если он знает, что она питается мышками, будет ли у него возникать страх? Нет, потому что он правильно ее воспринимает. Он понимает, что она питается мышками, и людям она безопасна. Но другой путник, который ничего не знает про змей, посчитает, что наверняка она ядовитая и будет переживать за ее поведение. Он будет думать, она сейчас меня подползет, укусит, я умру, и это вызывает у него страх. Два человека видят одну и ту же змею, но при этом у одного страх возникает, а у другого нет. И дело здесь не в том, что один знает, другой не знает. Дело в восприятии. То есть один воспринимает эту смею по-другому, а другой воспринимает как опасную. И как видите, именно от этого и зависит возникновение страха. Ведь наверняка вы сталкивались с людьми, которые имеют свои какие-то переживания, и вы так думаете, блин, ну а что в этом такого? Это вообще меня не пугает. Но при этом, когда вы сами делитесь своими переживаниями, люди говорят вам то же самое. А чего этого такого бояться-то? Что такого? Ну пойдешь ты на свидание с этим парнем, или ну подойдешь, ты познакомишься с девушкой. Что в этом такого? Хотя у них свои страхи, потому что они свои ситуации воспринимают как опасные. У них свои Тревожные события. И вот здесь мы приходим к ключевому моменту, который вы должны понимать. Что в любой момент, когда возникает страх, всегда есть события, на которое вы среагировали. И ваша проблема со страхом, это не проблема страха как такового, а проблема всего лишь большого количества тревожных событий в вашей жизни. Но тревожные они именно из-за вашего восприятия таких событий. Поэтому следующий этап, который необходим, это работа с вашим восприятием тревожных событий. Это именно то, что нужно делать для того, чтобы навсегда избавиться от всех страхов. Потому что если вы научитесь спокойно воспринимать планы на будущее, спокойно воспринимать все, что было в вашей жизни, все, что уже произошло, то в настоящем вы будете сохранять Спокойствие на ежедневной основе. И в этот момент вы как раз избавитесь от этого эмоционального рабства. Вы больше не будете действовать так, как велит вам страх. Вы будете принимать решения самостоятельно, искренне понимая, что вы хотите и добиваясь того, чего вы хотите. Теперь вы уже все знаете про возникновение страха. Вы знаете, что это является тревожными событиями. И резонный вопрос теперь звучит так. Как поменять восприятие к тревожным событиям? И для этого у меня есть готовая для вас формула, которую любой из вас может применить в своей жизни и получить результат. Эта формула, она очень структурированная и четкая. И она связана как раз с тем, как мы воспринимаем эти все ситуации, которые нас тревожат. Когда мы что-то планируем, например, то мы видим негативный сценарий, на самом деле мы видим два сценария, один хороший, один плохой, и это является черно-белым мышлением. И технология в том, чтобы расширить ваше восприятие будущего, именно Тогда, когда вы видите множество вариантов исхода в будущем, в этот момент вы снижаете уверенность в негативный сценарий, и за счет этого снижается ваша тревожность за будущее. Помните, как часто бывало, что вы думаете, ой, все будет плохо, или а вдруг все будет хорошо, а в итоге оказывается, что происходит какой-то вариант средний, что-то среднее между хорошим и плохим. И вот вся технология по расширению восприятия как раз направлена на то, чтобы научиться видеть варианты в будущем правильно их формулировать, правильно их прорабатывать, так, чтобы ваше восприятие стало шире. Это первое направление, когда мы разбираем ваши планы на будущее. Второе же направление – это когда что-то в жизни уже произошло. И здесь проблема заключается в том, что то, что случилось, вы пытаетесь объяснить одной единственной причиной. То есть представьте, что вы пытаетесь объяснить одной причиной то, что у человека случился инсульт. Можно ли так сделать? Ну, На самом деле нет. Мы же знаем, что есть на это множество факторов. И ваша задача понимать все эти совокупные причины. То есть именно совокупность причин приводит к тому, что в жизни что-то случается. И вот когда мы понимаем совокупные причины любого произошедшего события, это переводит это событие в разряд спокойных. То есть... Это автоматически меняет наше восприятие на нейтральное. Если вы объясняете что-то одной негативной, пугающей причиной, это вызывает страх. Если же вы объясняете случившееся своими совокупными причинами, то это воспринимается вами спокойно. И поэтому задача этой технологии в том, чтобы находить совокупные причины, которые поменяют ваше восприятие к этим событиям. И теперь у нас вопрос. Нам нужно менять ваше восприятие к тревожным событиям. Нам нужно фиксировать эти тревожные события, правильно их определять, правильно их формулировать. Потому что если вы просто будете пытаться разбирать свои ситуации, то даже вот этого видео, которое мы сейчас с вами записываем, его будет просто недостаточно. Что же тогда делать, спросите вы? Где пошаговая четкая технология? И на самом деле я уже все для вас подготовил, так что можете за это тоже не переживать. Для того, чтобы вы могли четко внедрить эту технологию в свою жизнь, я уже записал для вас подробный пошаговый видеокурс, где как раз рассказываю, как фиксировать каждое тревожное событие и как применять эту технологию для того, чтобы поменять к нему восприятие. На конкретных примерах, с объяснениями, с результатами тех, кто это уже проделал. Поэтому вы прямо сейчас можете перейти в описание под этим видео и там будет ссылка на этот видеокурс его я дарю каждому из вас за подписку на мой телеграм-канал на этом у меня все всем спасибо пока